Шалом! Мы на волне программы Лареха, что значит «ближний». У микрофона Дмитрий Берлин. И Татьяна Робок. Евреи, которые хотят послужить вам. Тема нашей передачи – «Мессия в Танахе». Дима, скажи, пожалуйста, где в Танахе, а, или по-русски в Ветхом Завете, говорится об Иисусе? Хороший вопрос. Но я бы его подкорректировал, правильнее было бы спросить, э, что в Танахе написано о Мессии. Мы, евреи за Иисуса, верим, что в Танахе написаны пророчества о Мессии, и мы верим, что эти пророчества сбылись буквально на Иисусе. Есть пророчества, истинность которых никто не оспаривает. Оспаривают их исполнение. Давайте посмотрим на некоторые из них. Например, Мессия должен родиться в Бейтлехеме. У пророка Михея в 5 главе, во 2 стихе это записано. Бейтлехем – это дом хлеба. И поэтому неудивительно, что истинный хлеб с неба родился в городе Бейтлехем. Мессия должен прийти из колена Иуды. В книге Бытие, в 49 главе, в 10 стихе, про отец еврейского народа, Яков, благословляя четвертого сына своего Иуду, пророчествует, что именно из колена Иуды произойдет Мессия. Пророк Захария в 9 главе в 10 стихе говорит, что Мессия появится верхом на осле. Осел – это царственное животное. На осле короновали всех царей Израиля. Вспомните, как был коронован царь Соломон. В книге Псалмов мы читаем о страданиях Мессии. Псалом 21 описывает муки Мессии. Пророк Даниил описывает, что Мессия придет перед разрушением второго храма. Есть ряд и других пророчеств, о которых нам говорить не позволяет время. Однако, есть одна книга, она называется «Новый Завет» или «Евангелие». И в этой книге написано, как эти пророчества исполнились. Многие мои соплеменники считают эту книгу недостойной своего внимания, но она на самом деле ценный исторический документ о жизни нашего народа в первом веке. На страницах Евангелия мы встречаем личности Иисуса, его жизнеописание. И его жизнь является собой резкий контраст по сравнению с жизнью ложных мессий. Иисус совершал много чудес. Он исцелял, он учил. Его слова открывали людям смысл жизни. Он прощал грехи, восстанавливал распавшиеся связи. Но самое главное – Мессия воскрес из мертвых. Он победил смерть. Ни один претендент на роль Мессии не смог победить смерть. Воскресение из мертвых – это убедительное свидетельство притязания Иисуса – на роль Мессии. Израильский ученый по имени Пинха Лапид написал книгу. В ней он сделал заявление, которое вызвало резонанс в еврейской среде. Послушайте. Воскресение Иисуса вполне укладывается в рамках допустимого. На страницах Танаха мы встречаем немало рассказов о возвращении людей к жизни. Так почему же это не могло случиться с Иисусом? Дима, но ведь всегда есть люди, которые ставят под сомнение тот факт, что Иисус Христос воскрес. Да, возражения есть всегда. И на протяжении всей истории, даже сегодня, люди ставят под сомнение факт, что Иисус восстал из мертвых. Люди придумывают различные фантастические теории, типа, как все на самом деле было или могло бы быть. Они утверждают, что Иисус просто потерял сознание, Он не умер на кресте. Другие утверждают, что на кресте был другой. Создаются целые книги и теории, но во всех этих теориях упускается из виду один исторический факт. А именно, приговор и его исполнение выносил Рим. Невероятно было бы, чтобы дисциплинированная римская машина власти смогла бы легкомысленно отнестись к исполнению приговора. Вся процедура казни, она оттачивалась столетиями и выполнялась неукоснительно. Поэтому мы можем с полной уверенностью сказать, что Иисус на кресте действительно умер. И столь же уверенно мы можем сказать, что Он воскрес. А если это так, то что может быть серьезнее, чем признать Иисуса Мессии? Дима, благодарю тебя за очень интересную беседу. Лишь ты будешь Мы тут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 Брест. Бивай. До следующих встреч. Шалом.